Ну чё, мужики, кейс за 100 тысяч рублей. Попробуем, посмотрим, порискуем. Мужики, всем здорово! Спасибо за инфу о том, что на скинбоксе. Кейс за 100 тысяч. Огромное за это спасибо. Ну и сразу попрошу вас улепить лайк за правду. Кейс открыть хотелось. 100 тысяч лишних не было. Скажу серьезно, не хотел я заливать 100к. Написал админом, типа, ребят, гонит. ну го. Вот, поэтому откроем. Соответственно, ссылочка на сайт будет в прикрепе. Там же промик на 30%. Лайк за правду поставить можно. Мало кто в наше время это говорит. А, тем не менее, 100к. Начнем с бесплатных кейсов. Они тут до 30-ки. Только что-то у меня ничего не открывал, открылось, Найс. Nice. не помню, вот на самом деле давно вообще на скинбоксе не открывал кейсы, сколько тут можно крутить бесплатки, типа три раза, как обычно, или по одному, вот я это не помню, да, проверим, а, ну да, по одному, кстати, удобно, что у них переход по кейсам есть через вот эту штуку, я постоянно ною, что типа, блин, сделайте переходы, сделайте переходы, здесь это реализовали очень очень удобно, за это отдельный респект, но по-моему, это есть только здесь, на самом деле, реально удобная тема, чтобы не выходить и не идти к следующей бесплатке, просто есть стрелочки, это круто, это очень круто, и Никуда не надо выходить, Ролл Кейдж. Но, к сожалению Кстати, тоже неплохо, 188 Но пока ничего особо годного нет Кстати, скоро Скинбокс, э, не знаю, честно, когда выйдет этот ролик Но скинбокс будет в том числе участвовать в битве сайтов Там уже все будет честно Поэтому все будет Пока единственное, не знаю, с кем поставить скинбокс Но уверен, что это будет интересно Потому как на каждую То есть в ролике, получается, в битве два сайта Да, там таблица Если не видели рубрику, кстати, 1200 Посмотрите И на каждый сайт ДП5К Поэтому... Проверочка прям фуловая У нас тем временем шестой кейс, по-моему, он уже от 30 тысяч депа И с него выпадает дигл Так, великий демон? Нет, ну, 4К, в принципе Пойдет, пойдет Сколько мы заработали? Получается 6 тысяч рублей Окей Так, давай попробуем фастиком крутнуть вот этот кейс 3500, не знаю, почему, просто захотелось Ну-ка, давай еще раз 5 штук на радостях о, 14 тысяч пойдет Так, это все дело мы продаем Да, у нас э, 117 тысяч Ну, в принципе, че, тянуть кота, да, за, сами понимаете, что Делаем, делаем, делаем а, Тут, кстати, я хочу сегодня фул эту коллекцию открыть Единственное, нужно контролировать, чтобы хватило Вот это вот, так сказать, карты, да, вот эти кейсы с названиями карт У них это серия, то есть серийные кейсы И самый дорогой тут был Каблстоун Как только скинбокс, кстати, у стрелочек нет а, Как только скинбокс появился, я очень много роликов сделал по кейсу Cobblestone за 50 тысяч И вам понравилась эта тема, поэтому Блин, кейс за 100 тысяч должен заслужить тоже внимание Потому что, ну, 100 как, как бы Да, а стикс блин, к сожалению, не Blaze Но Blaze, по дешевый стикс 3600 Нормально, вот здесь тоже бы хотелось Все-таки видеть стрелочки, но ладненько, без них Так, что у нас, Inferno за 4000. Погнали, Inferno, значит Inferno Главное контролить, чтобы на балике ниже 100 тысяч Не было, иначе кейса за 99 тысяч не будет, и, кстати, это Камуфляж, это очень дорого Ладно, я не знаю, цен пойдет Кстати, есть какие-то желания? Я не знаю, я нажал, вот типа вот ящик желаний Заполняйте формы, получайте новогодние подарки Мы рассмотрим каждую поданную заявку на ежедневной основе Ладно, сейчас напишем быстренько письмо Короче, это вообще мем максимально Че написал? Здравствуйте, мой один на сайте, я ютубер-человец, человек аудиторией в полмиллиона Ну типа округлил, да, чтоб солить не звучало И снимаю ваш сайт Увидел ящик желаний, решил написать о своей мечте Как говорится, есть то, что сам себе не подаришь и не купишь Но очень хочешь это получить Для меня, как и для любого Любого игрока, этого ВП Драгон Лор Я прибурел, я охренел Максимально, ну как бы делать, делать Грязь, я также инвестирую в скины CSGO, Так что для меня Dragon Лор это будет Самый крутой актив и подарок, спасибо, что Прочитали, я понимаю, что мне никто ничего не подарит <сữ> Не, ну прикинь Я завтра зайду в Контра Страйке У меня там будет висеть офер на Dragon Lore. Это очень круто, <сữ> не знаю ну, это вообще дефолт Это очень дорого, и типа, ну давай, отправить Сейчас, сейчас будет бан на сайте Боже, как... Ну, это кринж, честно, ну, прикинь, подарят Я реально кайфану. Ладно, написали, что у них? Может, еще можно еще написать куда? Я хоть куда напишу, открыть подарки Блин, ну это прикольно, вроде Новый год прошел Я чисто, знаешь, весной уже Когда прошел Новый год Человек весной пишет Ребята, дайте Я как тут школьник, скиньте шерпа, блин Боже, ну окей, это мемно у них есть такой ящик. Кстати, ножик, ножик, ножик, ножик. А мы окупили кейс вообще? Окупили 24к. Ой, блин, какой же это кринж. Я не знаю, там модеры кто будет читать. Про и скинут мне ширпа. Скажут, чел, не голодай, на! Ладно, а, кейс за 24 тысячи, поехали Блин, это мемно, короче, ребят, ссылочка в прикреп, реально, кто за... Меня не просили об этом говорить, я не байчу, но без понятия вообще Действительно они что-то дарят или нет, но если у вас есть какая-то мечта, можете попробовать Серьезно, я не знал, что у них это есть, ну, типа, прикольно, я вот Dragon Lord, например, попросил <laughs> Ладно, у нас, а, кстати, мы... Все, а до кастой мы дошли до кейсов 100 к а найс, и мы еще, а, помимо всего прочего, всю линейку открыли Это вообще шикарно Падение кара, это 20 тысяч, или сколько Это нифига не окуп, но тем не менее Кейз за 100к мы 35, ну да, 20 тысяч Я просто, знаешь, откуда я беру цены Я не понимаю, а но ну, мы можем еще Один каблстоун открыть, в принципе Подожди, сейчас не выпадет за 22 тысячи То я не открою кейз за 100к, найс, все сейф, сейф. человек засейвился Это не окуп, 123к, ну что, поехали сам дорогой кейс, уже и в позе орла Без вепки, сори за это Но я знаю, как вы любите еще вепку Занимаем слоты, значит, здесь, занимаем места Согласно купленным билетам, короче ставь лайк прям сейчас. Сейчас, ставь на паузу, я жду, считай, до трех, и мы окупаемся. Давай. Три. На один ты ставишь лайк, да? Два. Один. Вот прямо сейчас. Хоп. Все, прожал лайк, надеюсь. Так, а есть... О, мы снег включили. Все, и снег включили, лайк прожали. Короче, нажимаем на кнопку окупиться. Так. Ну, блин. Ну, нет. 70 тысяч. 90к. Чисто с ноги. Еще один. Кей за 100 тысяч. Не всегда выпадает возможность покрутить, поэтому... О, вот это, это дешево, это 40к. Откуда я беру цены, блин, просто? Ой, бля, откуда я? Слушай, я не знаю, откуда я беру эти цены дебильные. Это 70к, и сейчас будет стоить 100. 80, ну ладно, хоть близко. Пока Драгонор не выпадет, не открою. Прикинь, сейчас Дэл выпадет. Слушай, мне приходит сообщение, я буду ар... ой ой ой ой ой ой Здрасте. дратуки. Дратути Слушай, ну в целом неплохо Я, кстати, сейчас проверил почту И, к сожалению, Драгонлор мне никто пока не хочет отправить Блин, обидно, честно, кстати Ну все, Самая дорогое, короче, Медуза сегодня выпал На самом деле, если вот кто-нибудь зайдет, откроет кейс и выпадет Медуза То как бы гуд В целом, но, блин, сомневаюсь, что такое будет Скорее всего, будет Акихабара Она очень дешевая Да Ладно, продаем, у нас больше нет денег Нормально, пойдет Давай откроем э, два кейса Блин, Я думаю, нам хватит на один И потом, э, в принципе, еще один, скорее всего Посмотрим Так, это... Ну, это плохо я думал, еще одну медуза будет. У нас осталось 81к. Слушай, если еще немного нафармить, получится все-таки кейс за столько открыть. Ты, в принципе, сам все это видишь. Ну, это кал. Если пламя... Да, все, найс, nice, пламя, гуд. Пламя можем открыть, в принципе, кейс за... Давай попробуем. Может, блин, ну, нам надо еще чуть... Все, найс, nice. кейс за столько есть. Слушай, мне интересно, как себя покажет все-таки скинбокс в проверке сайта. А в топе не особо блеснул. Все, это 120. По ценам я хоть раз попаду сегодня? 15 тысяч. Ты просто, как знаешь, играешь э, в карту, и ты не можешь попасть на... И как это гигант, называется, когда нужно попасть э, по фотке в местность, примерно, в город, в страну? Вот я тоже не могу это, блин, сделать. Ну ладно, ладно. Мы открываем дальше. Кейс за стока. Ой, все. Эй, не все. Блин, на 160 от 160 стоило бы. Ну это, в принципе, тоже окуп. Ну, кстати, кейсы вот эти неплохо. А, на самом деле, по сбору... Прям самая, так сказать, дресня, которая отсюда может выпасть, это маг, это м -м, вот этот дигл, рыцарь может, не помню, раньше дешево стоил, сейчас не знаю, есть очень дешевая Кихабара, мк 40 может выпасть, Дики Лото 60, то есть э, куча скинов, которые, в принципе, могут не окупить, фейт 40 тысяч спокойно может стоить, вот, насчет мюльнира не знаю, глок фейт, в принципе, он бьется по сайтам тоже как 80 тысяч, поэтому, ну, кейс... М в кисе много айтемов, которые тебя не окупят Гидропоника, тоже не окуп На самом деле, просто сейчас фартит, что так дропы. А фактически-то мы в плюсе небольшом Изначально... ой ой ой ой, -ой, -ой. А это хорошо? Да, это нормально А изначально на балансе было 100 тысяч Мы, кстати, очень много кейсов этих сегодня открыли а Сейчас плюс 38к все, найс. Nice. Ну, можно завершать. В принципе, мы пооткрывали кейс. Если хотите еще роликов по этому кейсу, пожалуйста. Пожалуйста, дорогие друзья. Ставьте лукасы. Ставьте лукасы, это все будет. Слушай, давай же контракт. Э, апгрейд, точнее, сделаем. Зайдет? Нет? Мне прямо интересно. 90к. Если мы сделаем апгрейд, допустим, из Пасейдона, Ну, x2. x2. D О, дэлыч. Здрасте. 39% пробуем. Он, правда, просто непонятно. Потрепанный, пошарпанный весь. Ну... Зато кейсы она окупали. В общем, ребят, открыли мы новый кейс. В целом мне понравилось, <laughs> что я купался. А, но, к сожалению, драгонлор, естественно, не выпал. Но выпадал медуза. В принципе, тоже неплохо. На этом все. С вами был Человек. Спасибо за просмотр. Будем ждать ответа. Если что придет, я, конечно, обязательно сниму ролик. Всем спасибо. Всем пока.